Я начинаю путь от чистого истока. То есть от души. Ребенок рождается, он чистый рождается. Поэтому мать его всю жизнь не любит, что она душу увидела в нем. Если бы она увидела душу, служа своему мужу, верой и правдой, своему мужу, тоже она бы его полюбила. В любом человеке можно увидеть душу, неважно, какое у нее тело, большое или маленькое. Только в ребенке можно увидеть душу просто так, потому что это подарок Бога. А во взрослом, чтобы увидеть, нужно служить ему. Без служения ты чистоту не откроешь. Чистота открывается бескорыстными поступками в сердце человека. И тогда ты можешь его по-чистому, по-настоящему полюбить. Но я от чистого истока не в бизнес иду, не в хорошую квартиру, не в дорогую машину, не в прекрасную женщину, я иду в прекрасное, далеко Прекрасное, далекое это не то, что мы думаем. Это не эта жизнь. Это духовная жизнь. Когда человек начинает духовной жизнью жить, он чистое, светлое чувствует в людях, в Боге, в природе, тогда в этом случае. Он приближается к прекрасному далеко. Потому что если человек всю жизнь так проживет, то он в следующей жизни уже не рождается здесь, на этом Земле. Он рождается в более чистой атмосфере и более чистой. Понимаете, в этом мире много слоев жизни. Каждый новый слой более чист предыдущего. Можно родиться в новой атмосфере, там более чистая жизнь, более чистые отношения. В этом мире не только одна Земля. Есть много других планет, которые дают возможность другой жизни. Все эти планеты предназначены для разных возможностей. В зависимости от того, как человек живет, чего он хочет, то и получает. Не надо привязываться к тому, что здесь есть. Все, что здесь есть, это надо для жизни. Понятно, нужна семья, дом, жена. Все это нужно для жизни. Иначе жизни самой нет. Она не течет без людей, без детей. Без мужчин, женщин, без работы жизнь не течет. Она стоит. Это все нужно для жизни. Но вопрос, зачем нужна эта жизнь? Если эта жизнь просто нужна для самой жизни, тогда это безумие. Жизнь нужна для прекрасного далекого. Человек должен видеть этот путь, который он начинает с детства. Должен этот чистый, светлый путь видеть. Если он его не видит, не чувствует, что он живет ради чистоты ради того, чтобы почувствовать Бога самого чистого и светлое существо. Тогда зачем он живет просто так, безмыслиц? Я разок ночью спал, и вот Алексей, он проводит тренинги, чтобы человек почувствовал прошлое свое. Я не проходил тренингов. Бог мне подарил интересный сон. Я спал ночью увидел сон, который много раз видел. Я переживать начал одни и те же события, много раз я уже видел. Но я не задумывался об этом сне. В этом сне я был студентом молодым. И там кто-то помогал мне выучиться в институте. Там. Ну то есть я учился, у меня были слабые возможности для развития. Мне помогали, я испытывал трудности там, какие-то решения, и мне было тяжело очень тогда жить. Когда я проснулся в таком, испарении от этого сна, он сильно переживал о нем, я начал вспоминать, когда в моей жизни это событие произошло, и понял, что это в этой жизни у меня не было таких событий, но в этой жизни у меня было что-то похожее. Я тоже вспомнил, что у меня был институт, мне помогали там учиться в нем, были добрые люди, которые заботились обо мне. Я был из семьи рабочих, мне помогали социализироваться вот в этом более высоком слое жизни. Все это было то же самое, но не так, как в этом сне. Я понял тогда, меня осенило, что это сон из прошлой жизни. И там очень все похоже было, как в этой. Потом меня это очень поразило все. Через неделю где-то я опять ночью начал видеть сон. Тот же самый. Я понял, что это из прошлой жизни уже во сне прямо. Начал вглядываться в лица, в дома, увидел, что все не так, как сейчас. Это старые дома, лица, другие одежды, все по-другому. Я понял, что это прошлая жизнь уже окончательно. Я себя узнал в прошлой жизни. Прямо окончательно узнал. И тогда у меня сразу появилось желание узнать больше. И я спросил у Господа в сердце. Потому что я знал, кто мне показывает эту картинку. Я уже тоже догадался. Потому что мы часто не догадываемся. Думаем, что это само возникает. Все по себе. Нам кажется, все автоматически возникает. Я спросил сильным желанием, а я хочу еще раньше увидеть. И я получил просто эмоцию еще одной жизни, потом еще один, одной, потом еще один. И эмоции были похожи. Жизни разные, но идея, смысл похожи. И я тогда сразу закономерно вопрос задала: а если это все повторяется, похоже очень, тогда вообще какой смысл в этом во всем? И в сердце я получил ответ: судьба повторяется, потому что у тебя нет другой судьбы. Дорога твоей судьбы одна. Когда ты ее проходишь, ты можешь сдавать не все экзамены, все повторяется. Но смысл не в том, чтобы пройти эту дорогу. Я тогда спросил, а в чем же смысл? Неужели в, этом, в этой моей жизни, в которой я сейчас живу, нет большого смысла? И ответ был такой, да, нет большого смысла. Тогда в чем же смысл? А смысл в том, чтобы ты за эту жизнь приблизился ко мне, стал ближе ко мне, был такой ответ мне. Чтобы ты понял, что сама жизнь нужна не для этой жизни, как мы думаем, а для того, чтобы мы вырвались из нее и приблизились к тому прекрасному, далеко, ради которого мы родились и который мы в детстве ждали. Я получил такое знание необычное. Кажется, все, что мы здесь видим в этой жизни, это своего рода внешняя такая вещь. Можно назвать это сном души. Как будто бы это все менее важно, чем настоящая жизнь души. А настоящая жизнь души живет в святости, в отношениях с чистотой, с чистой природой, с чистыми людьми и с Богом, с алтарем. Потому что мы Бога увидеть не сможем здесь, это большая награда. Мы можем видеть все, что с Ним связано, святых людей, святые места. Можем увидеть там чистоту, если захотим. Но для этого надо отвлечься от себя, от своей судьбы, погрузиться в это, пересогнуть через порог суеты, сказать себе, что мне это надо. Видите, в храм заходить даже трудно. Все, что связано с Богом, вызывает протест у всех людей. Например, что приближает к Богу? Более чистая пища приближает к Богу. Когда я кому-то скажу, что я не хочу есть мясо, все сразу протестуют, потому что у человека поменяется жизнь, они боятся. Если я скажу, что я хочу перестать выпивать, это будет страшно, а почему? Под немножко же можно, почему? Потому что у тебя поменяется жизнь, а люди боятся, чтобы она поменялась. Если я скажу, я решил ходить в храм. Все скажут, а зачем? Ты и так можешь верить в Бога, зачем храм? Может, ты вообще еще что-нибудь там захочешь потом? Страшно. Зачем это надо? Люди боятся. Если я захочу просто так делать шарики сладкие, чтобы Олег Иначе ими кидался, испытывать счастье от этой жизни, это странно как-то. Зачем эта девушка? Вместе со своими помощниками в клубе «Благость» делает сладкие шарики для всех. Это не с лекционных денег делается, а с ее собственного кармана. Непонятно. Зачем? А? Ну, это теория. Я говорю сейчас вам о жизни. Потому что это ее жизнь, ее спросит ее муж, ее дети. Они скажут, а да куда идут эти деньги, которые мы заработали? Почему ты просто лепишь какие-то шарики дурацкие, которые просто улетят потом и все? Или зачем ты купила эти цветы, потратила деньги? Зачем? Все эти вопросы указывают только на одно, что эта жизнь нас держит в своих оковах. Мы находимся в оковах своих судьбы, и оковы заставляют нас очень сильно переживать о своей судьбе, а не отношениях с Богом. Но именно отношения с Богом меняют судьбу. В этом заключается парадокс, что отвлекшись от судьбы, я смогу победить свою судьбу и стать счастливым уже в этой жизни. Победа над судьбой не означает, что некоторые думают, что люди, которые отвлекаются от судьбы, они становятся придурками. То есть они фанатеют, перестают вести себя, как все, ходят в каких-то необычных одеждах, вот, смотрят на всех искоса и продают свое имущество, все отдают его в храм или непонятно куда, бросают жену, детей и так далее. Это похоже на отношения с Богом вообще или нет? Нет, она а что похожа? Вот смотрите, когда человек идет, выбирает духовный путь, то на этом пути уже нельзя жить как обычно. Обычно мы живем то, что хочется, то и делаем. И когда человек очень долго делал что-то не так в жизни, когда он начинает делать что-то так, какой результат получается? Ему начинает противно становиться все, что было до этого. Но понимаете, на духовном пути нельзя никогда руководство своими желаниями эмоциями. Противно тебе или не противно, ты должен делать так, как надо, а не так, как хочется. Почему люди бросают имущество? Отдают его куда-то в храм, бросают детей, жену, перестают работать, нищенствуют. Почему? Это просто протест против того, что было до этого и все? Это не означает, что они пошли духовным путем. Разве эти люди выглядят духовными с квадратными глазами? Разве это то, что нам хотелось бы в жизни? Это их. Такой настрой — это такая гремучая смесь, когда страсть соединяется с благостью, когда благость не становится просто благостью, она соединена с страстью, это называется фанатизм. Человек слепнет, он становится у него квадратные глаза. Он вместо того, чтобы любить, он начинает всех ненавидеть. Вместо того, чтобы успокоиться в жизни, стабилизироваться, он начинает свою жизнь ломать. Почему он это делает? Потому что он не знает, что такое духовный путь, его никто не учил. Таким образом, фанатики не являются показателем того, что человек встал на духовный путь, скорее наоборот. Это не духовный путь, а болезнь на духовном пути. И она побеждается только с помощью старших. Поэтому человек, когда встает на путь самосовершенствования, самое опасное — это что такое на этом пути? Знаете, что самое опасное на духовном пути? Как раз та самая вещь, которую вы так все жаждете. Вот что человек хочет, как вы думаете, в жизни? Счастье, правильно. И когда человек получает большую дозу счастья на духовном пути, что с ним происходит? «А пропади все пропада Почему они продают свои квартиры? Почему уходят от Джона? Потому что счастье получил и больше ничего не надо. Человек становится наркоманом, он становится сумасшедшим на духовном пути, потому что он такую дозу счастья получил, которую он не ожидал, и он думает, раз такое, такое счастье есть, зачем тогда нужно все, что здесь есть? Все это ерунда. Я хочу только Бога и все, и все остальное мне по барабану. Видите, он становится духовным эгоистом. Кто такие фанатики? Это люди, которые делают вид, что они духовно развиты. Это на самом деле духовные эгоисты. Им на все наплевать: на свои сбережения, на свою семью, на свою работу, на общество, на это. Они ненавидят всех внутри себя. Они хотят только счастья. Они остаются эгоистами на духовном пути. Потому что кто такой не эгоист? Не эгоист это тот, кто принимает семью, принимает свою работу, принимает свой, свой крест и при этом всем служит, заботится, прощает. Несмотря на то, что он видит, что это не самое главное. Вот это и есть духовный путь. Духовный путь это путь принятия своего креста. Это путь на котором человек энергию счастья получая, ее отдает на благо всех людей. Он не сохраняет ее, не держит внутри себя, не отгораживается ни от кого, не хочет ее сделать своей собственностью, не хочет отделиться от всех. Он ее отдает людям по-доброму. Это духовный путь. Но если человек думает, что прекрасное далеко означает все бросить, со всеми завязать, то он идет дорогу зла не дорогу добра. Разобрались? Почему он идет этой дорогой зла? Потому что он получил такую дозу счастья, которую не может переварить. У него едет крыша просто от счастья. У меня разок был такой случай интересный, показательный в Риге. Я облечил одну пациентку своими методами. У меня никогда не было результата по сахарному диабету. Я ей сказал тоже, что как-то будет получше, но чтобы совсем вылечить вас не получится. И вдруг у нее, она на инсулине, вдруг у нее нормализуется сахар, она ну, постепенно снимается с инсулина, у нее все нормально, у нет сахара, она не колет инсулин, носит камни, и все классно. Она приходит ко мне, вот теперь следите за событиями. Она приходит ко мне на прием, смотрит на меня, говорит, Олег Геннадьевич! Глаза квадратные совершенно, вращаются. Я говорю, успокойтесь. Она говорит, я не могу успокоиться, я вылечилась. Я говорю, успокойтесь. Видите, то есть, что значит вылечиться? Значит, что благочестие человека, оно постепенно выходит из организма изнутри и дает возможность быть здоровым. Но если человек болен какой-то болезнью, значит этот выхлоп благочестия у него не такой сильный, хоть и кажется, что его много. И как его надо тратить? Не привязываясь ни к чему, спокойно. Не надо сильно радоваться и перепечалиться. Она не захотела успокаиваться. В результате через два дня у нее опять упал ну, как бы повысился сахар и все, и как бы дальше ей ничего не помогало. Она отказалась от лечения. Кончилось благочестие. Почему? Она его истратила. Она просто на наслаждение, энергии, счастья. Она не захотела жить правильно, она просто захотела балдеть, наслаждаться жизнью. Энергию счастья надо отдавать. Когда ты счастлив сам, счастье поделись с другими. Так человек должен жить. Но чтобы это делать правильно, контролировать ситуацию, человек должен учиться этому. Он должен изучать, как иметь дело со счастьем. Потому что в обычной жизни человек как действует, как он живет. Он бежит за счастьем. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Бежит. Это называется жизнь страсти. Счастье в будущем находится. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Все еще впереди. <говорит> Все еще впереди. <говорит> ну то есть человек бежит за будущим. Он ждет счастья в будущем. Но Счастье находится в настоящем, за стеной принятия судьбы. Оно находится в настоящем, но его не чувствуешь. Почему? Потому что для того, чтобы проглотить счастье, нужно принять то, что есть. Твое счастье находится за принятием твоего мужа. Нет, Рыль Геннадьевич, у меня исключение. Нет, не исключение. Вот за приятием этого человека стоит твое счастье. Прими сначала, а потом будет счастье. Сегодня разговаривал с одной девушкой. Прими сначала его, какой он есть. С помощью молитвы, духовной жизни прими, а потом ты будешь счастлив. Не верю. Но у тебя нет выбора. У нас нет выбора в этой жизни. Или мы принимаем, становимся счастливыми, или будем несчастными всю жизнь. Нет выбора. Чтобы принять, нужно силы. Сил нет. Силы получаются в звуке, в контакте со святостью. Если я слушаю сильно, я наполняю силой. Первая стадия спокойствия по поводу того, что будет, своей судьбы. Вторая стадия влияния. Третья стадия победы. Эти стадии длятся сами. Месяц нужно два-три, чтобы спокойствие в сердце от события получилось. Потом месяц два-три, чтобы начать по-доброму говорить с близким человеком. Потом он начинает меняться, еще через 2-3 месяца, в лучшем случае. Но это единственный путь. К счастью нет другого пути. Есть три сферы счастья. Одна сфера спокойствия внутри тебя уже достаточно, чтобы быть счастливым. Даже на фоне всех зол, которые происходят, я внутри себя счастлив, этого достаточно. Но если вторая сфера, я могу уже влиять на события, это вдохновляет очень сильно. Представляете, я могу разговаривать со смертью. Она меня убивает, а я с ней говорю по-доброму. Это только в фильмах можно видеть. Все, кто представляет страдания... Нет, нельзя здесь разговаривать по телефону. Все, кто представляет страдания в нашем мире, в нашей жизни, они представляют смерть. Это наши испытания. Последнее испытание косит нас. Но оно может быть, последнее может быть неизвестно когда. Почему? Потому что нас скосит тогда, когда у нас не хватит сил. Но если у меня хватает силы, значит меня не скосит. Так? Сегодня я молился. И почувствовал, что вот эта сила, которая заставляет меня снять камни, что мне плохо становится даже с камнями, я начал ее чувствовать, она идет из макушки, как будто давит мне на макушку. И сердце аж останавливается, так тяжело становится. Я начал в молитве слушать звук, опираюсь и принял эту силу. Давит, значит, так положено. Потом я дальше начал давить на нее счастьем. Давить на нее любовью, служением Богу и дальше я почувствовал, откуда это источник силы, я начал ее понимать, как бы понимать, сколько труда надо в молитве, чтобы ее победить. То есть я локализовал болезнь, не дал ей распространяться по организму. Я сейчас делаю то же самое, потому что она никуда не делась. Это не за одну секунду делается. Видите, я вам рассказал то, что я делал прямо по дороге. Итак. Так все в нашей жизни, можно локализовать события. Люди боятся, поэтому они не знают объема, муж уходит. Неизвестно, сколько объема труда. Ты помолись, по отношению с Богом установи, думая о Боге, слушай звук. Помолись, посмотри, сколько сил нужно потратить, чтобы все это победить. Ты почувствуешь. Время молитвы человек чувствует, сколько сил надо потратить. Это реально возможно, но надо только не бояться. А вот когда человек боится, это значит, что он не хочет идти дорогой добра. У него нет желания. Желание возникает из опыта. Вера — это опыт. Если хотя бы один раз в жизни вы все три друга победы над судьбой пройдете, все три... У вас появится твердое ведро, что молитва разбивает все препятствия. Твердая вера появится в жизни. Даже если один пройдете, вам спокойнее в жизни станет, кому вы, вы повторяли, я желаю всем счастья, было плохо, сильно, и стало спокойно, поднимите руку, вчера, позавчера. Даже это уже вдохновляет. Это еще не полная вера, но это уже приятно, что так вот может быть. По крайней мере, есть какой-то выход хотя бы спокойно становится внутри. Если вы не выключаете мобильные телефоны во время лекции, то вы совершаете оскорбление на этот процесс, который здесь происходит. Так как я сам не выключил, поэтому все звенит. Я выключаю, и вы тоже должны сделать то же самое. Нет, у меня выключат. Давайте выключайте, иначе вам будет стыдно. Потом ну, дальше. Закон подлости же есть? Хотите, я вам о нем расскажу? Нравится, да? Как слушать о законе подлости, нравится. Смотрите, когда вы испытываете счастье сильное, так как мы связаны с родственниками, с своими близкими, поэтому в этот момент они звонят. Почему они звонят в этот момент? Они тоже хотят испытывать счастье. Поэтому родственники, когда звонят, когда вы кушаете, когда вы спать ложитесь, когда вы слушаете лекцию, родственники всегда будут звонить, потому что в тот момент, когда наибольшее счастье наступает, родственники хотят его забрать у вас, поэтому они звонят. Это называется закон подлости. Поэтому выключайте свой телефон, иначе нам будут мешать. Как только вы счастье почувствуете, вам сразу начнут звонить. А это помешает лекции. Итак, чтобы все-таки возвращать себя в правильную жизнь, правильное русло, человек должен вспоминать, для чего он живет, цель жизни обозначать все время. И тогда у него есть шанс, что он победит судьбу, если он будет знать, что есть три этапа прихода к цели. Первый этап называется наполнение. Человек думает, я не могу рано утром вставать. Это значит, что должен слушать лекции на эту тему. Называется наполнение. Должен заставить себя слушать лекции по режиму дня, если ты хочешь рано вставать, потому что сила передается через знания. Через знания от того, кто встает рано. Слушаешь лекции, наполняешься силой, и все, рано встаешь. Это первый круг жизни — наполнение. Второй круг жизни называется удержание наполненного. Как удержать наполненное? Как сделать так, чтобы в сосуде не было дырки, чтобы вода не вытекала вниз через дырку? Как удерживать наполненное? Два правила. Первое правило — общение с теми, кто наполняется параллельно. Правило сообщающихся сосудов. Вытекать должно в соседний сосуд, оттуда к тебе и назад. И так идет круговорот. И второе правило ⁇ это правило, в котором ты не оскорбляешь тех, кто идет духовным путем. Потому что когда ты оскорбляешь, дырка пробивается в твоем ковшине. Все начинает вытекать через сомнение и оскорбление. есть на духовном пути трудности. Например, для тех, кто встает на духовный путь, самая главная трудность выбрать веру. Он всех вер, все веры боится, а если он начинает слушать одно, он думает, что он предает другую. Потому что он не понимает, что Бог везде есть. Кажется, что или я здесь принимаю Бога, и там его нет, значит, или я здесь принимаю, и там его нет. У него сомнения. У тех, кто уже в какой-то вере находится, когда трудность в расширении кругозора, он боится, он думает, если я слушаю о Боге где-то в другой вере, значит, я предаю Бога в этой. Это препятствие мышления. Надо понять, что духовное разнообразие работает таким образом. В духовном мире все, каждый находится в своей вере, с Богом строит свои отношения, но при этом любит тех, кто строит с Богом другие отношения. Это сравнивается с тем, как... Сестра и брат одинаково относятся, уважают любовь к отцу друг друга. Но у сестры, у девочки какая к отцу любовь? Она обнимается, ласкается с ним, строит ему глазки, слушает, как он говорит, с верой. А у мальчика какая любовь к отцу? Он бьет его в колено, соревнуется с ним, борется задирается и так далее. И та, и другая любовь, но они разные. Если они начинают искать противоречия друг другу, девочка говорит, ты неправильно любишь папу. Правильно любить вот так. Мальчик говорит, нет, я правильно люблю, Ты ты неправильно его любишь. Это бесполезная трата времени. Потому что папу каждый любит по-своему. Система ясна? Но когда человек идет духовным путем, только встает на него, он только в одну маленькую дырочку Бога увидел. Дырочку только в одном направлении, поэтому он выбирает одну веру. Ему крайне сложно слушать что-то другое в других верах. Поэтому смотрите, последовательность такая: сначала человек все изучает, слушает, потом дырочку увидел в одном направлении. В это время не надо больше ничего слушать. Слушайте только то, что связано с вашей верой отвлекитесь от всего остального, погрузитесь в свою веру. Слушайте наставления, связанные с своей верой. В это время вы немножко афанатеете. Думаете, Олег Геннадьевич все-таки он какой-то странный? У нас вере лучше, чем он говорит. Офанатеете чуть-чуть. Ничего страшного. Вот. А потом дальше, когда вы, дырочка расширится, тогда вы опять откроется для вас этот новый мир, в котором все люди хорошие. Разных вер, они будут все хорошими. Но если человек только с одной дырочкой остается вот всю жизнь, и он ненавидит другие веры, это недоразвитый человек. За такими людьми не надо идти в жизни в своей духовной. Это неправильно. Нужно идти за добрыми людьми, которые видят Бога шире, чем кажется некоторым. Вот такими добрыми людьми были. Лев Толстой и так далее. Много таких людей. Я не хочу конфессиональных людей перечислять, чтобы потом ни волна протеста не пошла. Ну, я знаю многих людей из разных конфессий, которые и в прошлом, которые жили в настоящем, которые по-доброму относятся к разным верам. Просто это доброе отношение не всегда приветствуется внутри веры. Кажется, что они предатели, все добрые люди. Мы должны растопить вот эту вот межрелигиозную ненависть. Это несовременное, неправильное представление о жизни. Например, католики, они заявили на весь мир. Мы признаем, что Бог есть в разных духовных традициях. Они официально заявили. Это прошлый Папа Римский сделал, то, это предыдущий. Это хороший правильный шаг. Люди должны идти этим путем в жизни, иначе межрелигиозные войны неизбежны. Политики используют межрелигиозные трения для достижения своих целей. Люди убивают друг друга, думая, что они за Бога убивают. На самом деле они в политических целях убивают друг друга. Это честно. Это тоже нормально защищать свою страну, но не надо себя обманывать. Не надо думать, что это враг, потому что у него другая вера. Вот это вот опасно так мыслить. Итак, мы всегда должны напоминать себе, изучать. Духовный путь очень сложен. В нем есть много трудностей, препятствий. Но нужно идти, им у нас нет другого пути. Нужно все-таки выбрать свою веру, ее не менять, остаться в ней. Все остальное любить. Но.. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Это правильное мышление. Не то, что одна девушка хорошая, все остальные стали плохими. А? Замечательно, останьтесь, не нужно ничего выбирать, останьтесь. Есть такое понятие обряд, посвящ... обряд освящения человека, то есть его, как бы, благословение его. Благословение не означает, что человек получил веру. Есть религиозная культура, есть а, национальная культура и есть вера. Это разные вещи. Например, а, религиозная культура — это когда человек живет в определенном слое общества, где на основе... Какой-то веры построены все правила жизни. Это очень хорошо. Лучше так же, чем в дикой культуре. Лучше всего в этой же культуре найти веру. Это означает, что ты не просто живешь так по этим правилам, а ты начал любить Бога внутри этих правил. И тогда противоречий нет никаких. Ты можешь слушать все, что угодно, но у тебя любовь находится внутри вот этой системы. Ничего не поменяется. Однако же, если у тебя нет любви к Богу, ты не горишь сердцем по Нему, то это значит веры пока нет. Да? Конфликты означают фанатизм. Есть верующие трех стадий. Первая стадия ⁇ это верующие, которые видят дырку, видят свет в туннеле, маленький узенький участок, и больше остальное, для них все тьма. Они в этом случае истину понимают только очень однобоко, вот только в этом ключе все. Это верующие первой категории фанатики. Они ругаются между собой, перетягивают в свою веру всех. Это со мной было много лет назад где-то 20 лишним лет назад, я очень сильно спорил с одним человеком, какая вера лучше. Чуть не подрались. Я потом сказал об этом наставнику своему, он посмотрел на меня и говорит, ты глупец. Я говорю, почему? Это же очевидно. Он говорит, тебе так очевидно, потому что ты ничего не видишь вокруг. Ты видишь только в одном месте. Это, говорит, хорошо, что ты хоть там увидел, говорит. Для тебя этого достаточно. Но ты должен расширить свой взгляд. Должен видеть Бога шире, чем просто в одну точку. Иначе ты будешь слепой человек, слепой. Я расширил, понял, что я был слепой. Иногда такие слепые люди приходят ко мне на лекции и обвиняют меня что я куда-то тяну людей, тяну людей куда-то, перетягиваю их куда-то. не их жаль. Они не понимают, что я просто говорю людям о самосовершенствовании. Они сами могут выбрать свой путь. Если бы в каждой вере были такие люди, которые просто всем говорят о самосовершенствовании и читают на нравственном уровне лекции, тогда бы весь мир стал нравственным. Потому что люди, которые не верят в Бога, они в храм не пойдут слушать нравственные проповеди. Потому что до них ну, есть, есть, есть слой просто делового знания, это материальное знание называется, есть слой нравственного знания, это знание, которое развивает человека и приводит дальше к вере. Но если нравственное знание дается только внутри веры, получается разрыв между теми, кто имеет материальное знание и теми, кто имеет духовное, вот этот нравственный слой должен быть межконфессиональным. То есть люди должны говорить всем о просто ценностях жизни и при этом никуда не тянуть. Таков правильный принцип преподавания в нравственном слое, который мне описал мой наставник я следую ему. Этот принцип, в котором люди получают нравственные знания, все вместе, независимо от веры, они также у них формируются вот это правильное отношение друг к другу. Они видят, что все, все хорошо, и там хорошо, и здесь хорошо, везде все хорошо. И они потом дальше правильное знание дают им не фанатеть возможность там в будущем, когда они уже идут путем веры уже своей. Следующий, второй уровень развития верующего человека — сознание расширяется. Он начинает видеть Бога шире, чем просто в одной точке начинает видеть святость в разных верах, любить всех вокруг, перестает быть фанатиком. Но эти уровни приходится проходить, по-любому ничего не сделаешь. И третий уровень развития верующего человека — это уровень святости, когда человек видит божественное даже в грешниках, не то что в верующих людях, в разных конфессий. Он видит даже в тех, кто вообще не верит в Бога, он видит, что этот человек — душа, и он к нему относится как к душе, прощает ему его грехи. Мы не можем простить, у нас не хватает душевной силы. Мы не можем принять людей, которые идут другим путем, и понять их, что они идут Богу тоже, потому что у нас не хватает душевной силы. Нам только на свое хотя бы хватило душевной силы. Нет, чтобы еще понять кого-то другого, это практически нереально становится. Но святые люди понимают всех, потому что у них очень много духовной силы. Больше того, они видят душу также в животных и в растениях, они никого не обижают. Это очень высокий уровень развития сознания, мы не можем это имитировать. Понимаете? Для нас самое главное преодолеть барьер, в котором мы боимся предметов, связанных с Богом. Надо перестать бояться духовной одежды, какой бы веры она ни была. Человек идет в духовной одежде, это хорошо, это неплохо. Надо перестать бояться чистой пищи, без мяса, без рыбы. Потому что эта пища грязная, она сквернена насилием. Надо перестать бояться чистой жизни, без вина. Потому что там есть ли они духов. Вчера, помните, дух закричал через стенку. Этот человек пьяный, он не мог понять, о чем мы говорим. Но духи чувствуют все. И поэтому он начал орать. Да иди ты. Он сопротивлялся этому знанию через этого пьяного человека. Я с этим сталкивался много раз в жизни. Ему не понравилось, о чем я говорю. Мы не должны бояться святых мест. Это как зона для человека. Человек боится в храм зайти. Попробуйте в храм зайти. Страшно? Почему? Потому что это меняет судьбу. Если вы уже приняли, тогда не страшно. Вы говорите, нет, не страшно. В любой храм вам не страшно зайти? А? Ну все, замечательно. Мои лекции вам уже не нужны. Интересно? Приходите, я вам рад. Если человек не может в любой храм зайти, значит он боится Бога. Он боится Бога в разных его проявлениях, только и всего. В этом его проблема. Итак, человек должен очень смело идти, отношения строить с тем, что связано с Богом, но при этом знать опасность. Опасность заключается в том, что эту грань, когда человек выходит из-под влияния страсти, он всегда становится на прицеле всех вокруг. Это означает, что Бог проверяет вас, достойны вы быть рядом с Ним или нет. Как это испытание происходит? Я вам сейчас объясню. Как только вы переступаете эту черту и начинаете заниматься самосовершенствованием в любом из его виде, все вокруг люди начинают бояться и вас испытывать. Они вам говорят, а может быть этого не надо, может быть это уже лишнего, может быть лучше жить, как ты раньше жил. А потом это опасения превращаются в войну уже, в конфликт. В каких-то случаях, каких-то нет. Но если человек очень сильно может терпеть и страдать, тогда в конфликт не превращается. Такой, такой была моя мама. Она могла очень сильно терпеть. У нее колоссальная сила терпения. Когда я, мне было 12 лет, я начал бегать в одних плавках по, по снегу. босиком. Кендров по 5 там бегал. Зимой 15, минус 15. Я выхожу в плавках и пошел. Прямо с 9 этажа от подъезда в лифте еду в плавках. Меня окружают люди. Соседи смотрят придурок. Потом мама выходит в магазин за хлебом, ей говорят, придурок ваш побежал. Она терпит. Потом я три дня не ем ничего. В школу прихожу, как, как будто из Бухенвальда. Ей звонят преподаватели, говорят, что вы не кормите, он какой-то худой стал, глаза впалые. Вот, как Кощей Бессмертный. Нет, он сам не ест. Что, может скорую вызвать? Да нет, все нормально. <свят> и так далее. Потом я начал открывать третий глаз, а для этого я узнал, надо не разговаривать. все время концентрироваться сюда и ни о чем не обращать внимания. Я начал концентрироваться, ни на что не обращать внимания. Так длилось несколько месяцев. Преподаватели научились мне оценки ставить «не спрашивая». Потому что от меня такая сила воли шла, что они боялись меня спрашивать. Я сидел вот так вот, и они думали, нет, я его не буду спрашивать. Просто стали мне <в> оценки. И дома, ну когда преподаватели, там ладно, но когда я домой приходил, не разговаривал, маму это повергло в ужас. Она уже не выдержала и пошла к психиатру. В это время я тренировался сидеть во сне. Потом вставать во сне. Потом прыгать во сне, потом летать во сне, вылетать в форточку во сне, потом заглядывать к соседям во сне. Я изучал все это. Мне было интересно. Я проходил через стенки, получалось. Я очень сильно был решительно настроен изучать этот мир. Вот. И когда психиатр меня пригласила к себе, она говорит: ты во сне себя осознаешь? Я говорю, конечно, уже осознаю. Я-то думала, она о самосовершенствовании со мной разговаривает. Она говорит, у тебя прям все цветное, яркое, все видишь? Я говорю, да, запросто. И она мне поставила диагноз шизофрении. Потому что все совпадает. А мне надо было поступать в мединститут уже с диагнозом шизофрении. Мединститут не берут. Я был в шоке. Я говорю, мам, зачем ты меня к ней привела? Она, похоже, сама больная. Она не поняла меня, я ей все рассказал, правду. Я занимаюсь, работаю над собой. Увидел вот это все, начал так жить. Мама испугалась, нашла главного психиатра города, через него, через связи вышла на него. Он со мной поговорил, говорит, не волнуйся, я так же развивался, как ты. Все нормально, все правильно, не волнуйся. У тебя нет никакой болезни. Я говорю, да я сам знаю, что у меня нет болезни, у меня диагноз стоит... Мы исправим эту ситуацию. Позвонил своему другу в Самару, клиника мединститута, куда я хотел поступать. Я приехал туда, он со мной поговорил, снял диагноз. Мне. Говорит, ну все, все хорошо. Никому не рассказывать теперь, что делать. Это может быть опасно. Видите, он меня научил. Оказывается, этот путь не такой простой. Не все могут понять, не все могут принять. Нужно быть осторожным. Я тогда еще толком даже не знал, куда я иду. Мне просто было это все интересно и все. Я не знал, что это самосовершенствование, что там нужно знание, как это все делать. Нельзя в самоучкой быть. Я потом начал изучать уже под руководством дальше, когда была, получилась возможность. когда, когда я занимался, это было все подпольно. Я нашел подпольную распечатку книги «Поль Брэгг. Голодание там» начал голодать по этой книге потом йогов каких-то распечатку нашел узнал что как, что такое упражнение йоги что такое медитация узнал там и так далее